Юрист Бар Сергей Никитин. Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться Перед старым аппаратом под названием Фотокор, чтобы наши светотели сквозь военные метели. Родимы до летели, под родительским отзор, добродимых, далете, под родительский обзор, как стояли мы с друзьями в перерывах, Меж боями, сухопусе И бояк-морями шли удавить. Пустой фотограф в середину И снимит нас всех вовни Может быть, на этом снимке Вместе в последний раз Может быть, на этом снимке Вместе вы в последний раз Кто-нибудь потом глядится В нашей сути. Живиться в ту военную страницу, что уходит за королем, И остались воды эти в неброме, прортрете, фотография на палек для очистки.